Так, прогрунтовали. Там еще маленько осталось. Такая получается поверхность матовая, Ай, блин, где высохла. Вот Глянец. Пару слов про аппарат. Это 2 300 У него плунжерный насос идет. Здесь сам аппарат ну, по названию 300 Он 2,3 литра в минуту выдает. А, то есть какой? 21 сапло. до да, 22, а, 21 сотая дюйма. Тырочка у него сопла будет отдельно ролик будем разговаривать что еще в комплекте идет пистолет удочка полметра поддержатель сопло на выбор а пистолет китайского производства тоже шланги сам пистолет в принципе вот я им работаю пока ничего плохого сказать не могу почти навык драка сопла сопла сопла использую крака И тут FWP стоит такое десятая, да вот так как... так как удочка то есть использую клиншот а потолки 3 метра а где 2700 я использую с руки просто без клиншота сразу подержательно накручиваю Работать без клиншота Но ну, это не очень удобно, потому что на тебя а, сыпется да, с потолка все, все эти капли. Удобнее, конечно, с Там, ну, вот. Так, что по аппарату. Ну, как бы все просто включил, а, выставил режим, какой требуется, да, я работаю вот на таком режиме, да, где-то 150 атмосфер, 150 атмосфер для, с этого сопла FLP низкого давления вполне достаточно. Холостой ход, то есть сейчас стоит на хвостом ходу, да, так на подаче в шланг идет. Ну, холостой ход, чтобы какие-то пузыри Вы, выдавить, пузыри выдавить, пропустить краску, лишнюю воду, да, допустим, у вас э, в системе вода, чтобы закачать к, э, краску, шланг в ведро с водой, в, пошла краска, да, обратно, пропускаете еще там с полминуты, до да, чтобы э, однородная краска была, однородный состав. По сути давайте я покажу как вот новый аппарат привезли на объект как его промыть потому что у вас остался солидол э, при изготовлении какие-то масла смазки используются да там в шлангах в системе э, для хранения какие-то консерванты до да, масла вот. все начали промыть я промыл вначале аспиритом потом просто мыльным раствором да, градус 50 на воды согрел и водой потом потом какой-то дешевые краски тут на объекте нашел э, пол ведерка погонял на, на краски поверхностное натяжение какое да, у краски